Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас щучьи котлеты, ребят. Сейчас я рыбу почищу, жена будет крутить котлеты. Покажем наш рецепт, как мы делаем котлеты. Жена, покажи, пожалуйста, ребят. Такая щучка. Сейчас я ее почищу. Возможно, что это самка, потому что блюха отвешься. И посмотрим. Сделаем из нее обалденные щучьи котлеты по нашему рецепту. Может вы также делаете напишите в комментариях, ребят. Все, давайте сейчас не приключайтесь. Сейчас я ее почищу. И потом включимся. Выкручите. Ребята! А, икра! Ребята, икра. Да, ребят, сейчас я вам покажу, Фаснота. как солить икру. Это с одной ощущением. Да. Смотрите. Помните, муж у меня творит. Полно живой этот, видишь, у меня. Морков он. Сейчас почищу, ребят, включусь. Че, будем уху, будешь уху завтра делать? А как же? А, голову, голову и хвост Ребята, озарит. это на уху. Да, ну, три головы, три хвоста, я думаю, хватит. И печеночка. Печеночка хорошая такая. Вот. А, так, ребята, кто-то просил... Кто-то просил меня показать, как я икру делаю, ну, солю. все элементарно делается, ребят. Берется, ну, вот, как она называется, терка, да, обычная. Возьмем вот эту, наверное. И все. Или поменьше, может, вот поменьше, эту. Да. да берется и стык щуки сейчас хотя бы на маленьком кусочке покажу и вот берете и просто вот как этот натираете как она морковку, морковку свеклу лук. картошку да. и трете трете трете на маленьком кусочке вам покажу то все буквально быстро все наверное надо было покрупнее все таки Ой. Да. Сейчас падут, а, рыбалка пошла сегодня северный ветер был даже наверное покрупнее лучше возьмите она лучше она покрупнее делала, она отделяется вот и крутите крутите вот так вот Сильно не нажимайте, чтобы экран не вытекла. все когда мало остаюсь вот сюда. И остается у вас, короче, грубо говоря, просто пленочка. Вот она уже. Да, вот она, она. Видно. Икра вот, вот она. она, чистая уже. А тут пленочка. Ну, все, выключаю сейчас все пеетру, покажу вам, ребята как подсолим ее и все. Ну вот остается вот пленка вот эта, которая уже все пустая без икры. Она нам не нужна. И надо куда-нибудь будет. Да, да пока выключаем. Ну, вот, ребята, что получилось. Видите? Икорка одна к одной. А вот то, что осталось от этих истыков. Ну, истыки одни пустые. Сейчас я в банку переложу. Короче, ну вот на эту где-то ложка соли хватит. Чайная она такая может половинка чайной ложки хватит сейчас посмотрим сколько банки получится скажу вам точно ребят так ребятки ну вот на такую баночку сколько тут она не полная видите ребят ну вот ложки хватит уже вот ложечку прям туда смело даже еще чуть-чуть все все все перемешиваем через два часа ребят можно есть гарантирую она сейчас набухнет будет увеличиться в размере и корочка вот такая она неприглядная да получилась как бы Но сейчас увидите через пару часиков что с ней будет поближе ты куда осталось щучки да рыжий всегда попадает на щуку главное чтобы ему досталось Всё, включай. это рыжий как просит еду щуку папа ее режет а он этот просит снял Простите ее. На глаза Джобрит, да? Ха, это точно. Глаз повредил кто-то. Или... Это соседний кот. Угу. Лебедюх Все, включай, хватит там память. Ладно. Это он просит. Как еду. Смотрите, ребят. Ближе. Одну она только мяско съела. Смотрите. А он папа новый дал и жует, а эту оставила. Круто, а? Есть мяском только, а хвостики не нужен. Все. Может доешь-то? А? Может доешь? Нет. будешь это кушать. Ну все, сейчас не снимать больше все. Ладно. Ребятки, наконец-то мы эту щуку почистили. Вот такое должно у нас получиться филе. Сейчас это филе все мы перемолим. И где, и где, ну это, что нам надо, короче. Филе щуки, две луковицы. Сейчас я две луковицы спрежу. Две луковицы. И нужен будет хлеб с молоком. Че? Нету? Нету хлеба. Тут Там хлеб лежит. Ну ладно, потом. Ну еще в дальнейшем будем показывать, как это все делается. Все, давай. А, вот это все вырезайте, щуки вот этих позвоночники, все вот эти, блин, как они, плавники, короче, они ничего не нужны. Так, ну все, все, ребята. Короче, с молоком. Так, ну вот накрутили ребята фарш. Теперь сейчас она э, не знаю, сейчас расскажет все сама. Так, короче, положили 4 яйца, и это все мешаем просто все. Че-че-че. Да. Такими руками А ты жарить ты сегодня их будешь? Хоть... Ну муж голодно с рыбалки пришлось, придется Бросить все свои <с дела и делать А какие эти дела-то? Уроки с ребенком учить надо а -а -а. Но папа сказал, это не обязательно Надо деньги заплатить, успокоиться Слышь ты Так, ладно, все, давай, мешай. Isso. Перец никогда. Нет. Вредный не будет. Нет. Нет. Нет. Хотя бы немножечко, ребят. Потому что котлеты без перца это... Зая! Так, не Бля, я сейчас начну чихать. Да, нормально все. Я немножко. Ты будешь котлеты -то есть? Это а уже сам как котлет. Он фильмешка. Угу. Больше папы, блин. Нет, ты больше всех. Привет. Что там делаешь? Я Фильмы смотришь. Что, сухарики Ребен. кушаешь? Нет. Нет? Давай, иди. Ребен. Что такое Зая? Когда варьте картошку, чтобы она быстрее сварилась. Угу. Добавляйте вот таким образом подсолнечное масло. Что налить туда надо? Ты да, подойдешь или как? Или как я вот. ага. и Оно создает пленку. Так вот. быстрее картошку варится. После этого, когда сливаешь, она уже все масляная и делает легко пюре. Все понятно. Вот, жена получается, Как получается делать Чего? Учитесь, как надо делать их котлеты. все покупают, покупают. Ты-то любишь котлеты? Так? Люблю рыбные, особенно. Mm -hmm. Вот ребята жарят котлетки. <реклама> Когда мама жарит котлеты, сразу же... <реклама> Гости тут пожалуют, да, На кухне. <реклама> <реклама> Что там, Костя? Все <реклама> стоят. Все с плешками, одна я с поворотом. Кость. Сам похудел на минус 15, зато все. Дети потолстели. На плюс 15, да? На плюс 15. Такие, ребят, котлетки получились, там, мы еще жарит, конечно. Так, ребятушки, надо продегустировать котлетки. Ай, горячие сейчас, Вилочку возьму. Нет, то я. Чего, не надо, тихо. Это идиотки. Вот. Тяжело их поставить. Так. Федь, не мешай. Федь. Самый главный командир. Федь. Видишь, мы снимаемся. Да. Да. Давай одну пополам, потом сейчас пюре будет. Смотри аккуратно, Дай. то горячее. Горячее. Конечно. Горячее. Федь, горячее. Ну-ка, дуй. Дуй, дуй, дуй, дуй. дуй. Не сильно так, не сильно. Чуть-чуть куси, чуть-чуть. Горячо? -чуть. Уже... Куси, куси, куси. куси, куси. Вкусно. Что такое горячо? Вкусно? Вкусно, да? Ага. Сейчас я тоже, ребят, попробую. <мсу> лайки, да? Скажи Лайки, лайки, лайки, ставьте, ребят. Вот. <су> ребят, лайки лайк, все Все, ладно, ребят, лайк. вот лайк, лайк, у нас были Благодаря нашей маме все получилось. Благодаря моим ручкам тоже все получилось. Барш тоже сделал. Ну, все, Всем пока-пока. Да, ребятушки, подписывайтесь на наш канал. У нас будет интересно.